XMF или перекрестно модулируемый фильтр в зебре очень мощный. Добавим его и настроим осциллятор, как в предыдущем видео. Хорошо, теперь я могу выбрать один из этих 15 режимов работы фильтра по аналогии с модулем фильтра, управляемого напряжением. Но здесь можно выбрать сразу два фильтра из этого списка. Второй список повторяет первый, и если оставить Same, режим работы второго фильтра будет как у первого. Но может отличаться, если выбрать другой. То, как фильтры работают вместе, можно выбрать в этом меню. В режиме Single оба фильтра панорамируются в противоположные стороны, мы слышим, как фильтр, пропускающий низкие частоты справа, плавно сменяется фильтром, пропускающим высокие слева. Если фильтры идентичны, разница не слышна при изменении частоты среза, но можно сместить ее у одного фильтра относительно частоты среза другого, если покрутить ручку offset. Теперь ты можешь создавать очень необычное стереорасширение следующая ручка для модуляции этого смещения. Используем LFO1, чтобы промодулировать его, и лишь немного добавим воздействие. Слышишь, какой прекрасный эффект стереорасширения мы получили. Конечно, можно сделать его более экстремальным, если хочешь. Попробуем заменить второй фильтр, к примеру, на OBAS. Как насчет сделать оба фильтра All Pass. Достаточно интересные фазовые смещения получаются. В режиме Serial звук проходит через фильтр последовательно. Вернемся к режиму LP4. больше фильтрации, так как она происходит дважды. Сравним с одиночным режимом. В режиме Parallel фильтры работают параллельно. Звучит это немного громче. Offset по-прежнему работает, но не создает стереоэффекта, так как оба фильтра спанорамированы по центру. И, наконец, в режиме Diffed второй фильтр вычитается из первого. Если режим работы у фильтров одинаковый, то мы ничего и не услышим, так как вычитание оставляет нам в результате ноль. Но если фильтры работают в разных режимах, можно получить интересные сочетания. Попробуй разные сочетания, изменяя частоту фильтра, чтобы понять, что получается. Больше экспериментируй. Попробуй модулировать частоту среза. Тут нет специфических техник. Резонанс тебе уже знаком. Я вернусь к l -pass 4. Это ручки модуляторов частоты среза, как у фильтра, контролируемого напряжением. Keyfollow и drive тоже. Мы рассматривали offset и его модулятор. Следующий параметр – фильтр FM. Это частотная модуляция для частоты среза фильтра. Ты видишь дополнительный кабель, соединяющий наш фильтр с предыдущим модулем. Он соединяется с модулем, откуда берется управляющий сигнал для частотной модуляции. По умолчанию это тот же осциллятор. Еще прикольно использовать другой осциллятор для частотной модуляции. Я загружу на вторую полосу второй осциллятор и выберу для XMF Sidechain Input 2. Это поменяет источник управляющего сигнала для частотной модуляции. Теперь я могу получать потрясающие эффекты, изменяя второй осциллятор, так как он управляет частотой среза фильтра. Следующая – это ручка модуляции для фильтра FM. Последняя ручка добавляет щелчок к атаке звука, он более заметен при небольшой частоте среза фильтра, пропускающего низкие частоты, поскольку расположен в нижней середине частотного спектра. Не то чтобы это очень часто используемый параметр, но если хочется, то можно добавить. Осталось рассмотреть последнее меню. Это тип резонанса для перегружающих параметров. Начнем с XMF. Яркий перегруз. Попробуем аналоговый режим. Это ближе к классическому звучанию перегруза фильтра, не слишком агрессивный теплый звук. Чем меньше значение перегруза, тем больше заводится фильтр. Попробуем байст. этот реально агрессивный, больше высоких гармоник добавляет в овердрайв. но менее требовательны к ресурсам процессора. И попробуем последний режим, Folded. В этом режиме волна инвертируется, когда превышает определенный порог. И поэтому звук громче, если уровень осциллятора невысок. Хорошо, вот мы рассмотрели модуль перекрестно-модулируемого фильтра. И это как раз один из тех модулей, которые делают зебру уникальной. А сейчас давайте рассмотрим LFO. Я загружу пресет Inshalyze. Итак, мы уже знаем, что вибратор, имеющийся в каждом осцилляторе, представляет собой назначение высоты тона на LFO 1. Но глубина. Амплитуда колебаний невысока. Давайте вручную назначим высоту тона первого осциллятора на LFO-1. Я подниму на октаву вверх высоту тона, чтобы стало лучше слышно. И поставлю глубину модуляции примерно на одну октаву. Мы получили периодическое колебание высоты тона в пределах октавы. А теперь обратим внимание на органы управления lfo этот список позволяет выбрать частоту э, в секундах. Я могу разгонять и замедлять колебания. Это были десятые доли секунды. Следующий пункт ⁇ одна секунда. При небольших значениях период колебаний сильно превышает одну секунду. И даже при максимальных значениях колебания не такие быстрые, как в предыдущем варианте. И самые медленные колебания обеспечивают значение в 10 секунд. Скорость невысока даже при наибольших значениях. Создание периодичности кратной темпу композиции выберем одно из отношений, к примеру, 1 к 8. Среднее положение ручки RAID дает период в 1 восьмую такта, но его можно менять, разгоняя или замедляя комбану. Это достаточно специфично именно для зебры. Обычно в режиме синхронизации LFO с темпом в других синтезаторах мы можем лишь переключаться между дискретными значениями и мною промежуточными. По умчанию фаза при не привязана к стартовым значениям 3. При... при воспроизведении ноты фаза занимает случайное положение, но в режиме Gate фаза всегда стартует с одного и того же начального значения при нажатии каждой новой ноты. И ручка Face предназначена для выбора этого стартового положения фазы. Очень удобная функция. Можно сейчас услышать, как мы вручную проходим тот или иной участок формы волны. Следующая функция slew позволяет выбрать крутизну спада значений. Слышно, что при случайной форме волны с удержанием Увеличим частоту колебаний. Звучит очень сглаженно. Попробуем выключить. Попробуем слоу Разница очевидна. Для этого пресета я предлагаю выключить слюю, чтобы получить четко отделенные транзиенты. Попробуем треугольную форму волны. Сбросим частоту, изменение амплитуды LFO то же самое, что и глубина модуляции. Но давайте рассмотрим многочисленные модуляции. Добавим фильтр, управляемый напряжением. Промодулируем частоту среза фильтра с помощью LFO1. Может быть включим SYNC и назначим регулятор SYNC на ту же LFO1. Временно управлять глубиной всех модуляций достаточно изменять амплитуду LFO. Следующий за амплитудой регулятор позволяет назначить управляющий сигнал на нее, кроме этой же LFO. Например, Global LFO. Который мы коснемся чуть позже. Та же история с модуляцией частоты LFO. Face мы рассмотрели. Теперь Delay. Обычно LFO стартует одновременно с нажатием клавиши, но дилей позволяет задержать модуляцию с помощью LFO. Это подобно плавному увеличению глубины модуляции и звучит естественно, что очень хорошо. Следует держать в уме, что LFO в зебре полифонично. То есть для разных нот. LFO работает параллельно, независимо друг от друга. Давайте уменьшим частоту колебаний LFO. Добавим больше нот, и начнется мясо. В этой ситуации на помощь приходит глобальный LFO. Она является общей для всех нот. Я переназначу источник модуляции для частоты среза фильтра. Выглядит глобальное LFO похоже на обычную, но тут меньше параметров. Отсутствуют возможности модуляции. Она монофонична. Можно услышать как несколько нот имеют одну общую модуляцию, что позволяет получить более чистый и звук. Хорошо. Посмотрим меню выбора кривых LFO. Последняя опция позволяет руками нарисовать кривую для наших периодических колебаний. Тут можно вручную изменять шаги щелчком и перетаскиванием. И получается пошаговое последовательное значение. Можно изменить ситуацию, выбрав Lines вместо Steps. Для более гладких переходов между точками это подходит. Можно щелкнуть по кривой правой кнопкой мыши и, к примеру, задать случайные значения. Софт уменьшает общую амплитуду всех значений последовательности, а Normalize ее, максимизирует. Количество шагов также может быть изменено. В диапазоне от двух до 22. Попробуем 8. Хорошо звучит модуляция частоты среза фильтра, очень клевая фишка. И это мы еще не задействовали арпеджиатор секвенсор. Хорошо, давайте теперь сохраним пресет, не забываем указать правильную папку, назвать пресет и ввести свое имя. Хорошо, подытожим. В зебре мы располагаем двумя LFO, вернее двумя обычными и двумя глобальными LFO. Далее рассмотрим кривые. В этом видео давайте рассмотрим кривые в зебре. Пресет Initialize имеет одну кривую Envelope 1, привязанную к амплитуде громкости сигнала. Обрати внимание на традиционную для кривых секцию ADSR. Это атака. Decay и Sustain работают вместе. Я опущу сустейн, чтобы дикей стало лучше слышно. Хорошо, установим сустейн на максимум и послушаем релиз. Я играю стаката. Хорошо, временные характеристики задержек определяются значениями из этого меню. Я уменьшаю до нуля релиз. Сфокусируемся на атаке, чтобы уловить изменения диапазона временных характеристик. Установим атаку около 50. И время набора максимальной амплитуды будет в районе 1 секунды. Выберем 16SX из списка. При том же значении атаки время набора максимальной амплитуды увеличилось до 2 секунд. Попробуем 10 секунд. Приблизительно 5 секунд продлилась атака. Получается, что 10 длится дольше, чем 16. Но для 8SX и 16SX значения увеличиваются по экспоненте. А для 10S... Когда мы выбираем синхронизированные с темпом значения, например, 1 четвертая, при 100% атаке получим ее время равным четвертной ноте. Можно также привязать время атаки к целому такту или к четырем тактам. Попробуем один такт. Хорошо. Теперь, когда мы поняли, как это работает для атаки, несложно понять то же самое и для значений Decay, Sustain и Release. То же самое. Вот эта ручка не ручка модуляции. Но мы видим здесь две опции, Init и Delay. Можно игнорировать то, что расположено ниже их, и назначить индивидуально для каждой ручки. Щелчком правой кнопки мыши, контроллер MIDI. Первая опция init определяет начальное значение параметра для начала атаки. Если init равно нулю, звук начинается с тишины и набирает громкость в соответствии со значением времени атаки. С помощью ручки init можно менять это начальное значение и не обязательно больше стартовать с тишины. При максимальных значениях init атака не работает. И звук начинается с максимального значения амплитуды. Параметр delay определяет задержку перед применением кривой аналогичной параметру delay для LFO. Это задержка delay. Хорошо, давайте рассмотрим параметр fall-rise. Fall работает в области отрицательных, а Rise – положительных значений. Установим атак и Decay в ноль. Если Fall Rise принимает отличное от нуля значения, амплитуда будет снижаться до нуля со скоростью пропорциональной глубине отклонения в область отрицательных значений. Быстрее при небольших и медленно при максимальных значениях. Сейчас опустим до нуля sustain, decay до половины, мы слышим как громкость звука раздувается теперь, пропорционально отклонению в область положительных значений, быстрее при больших и медленнее при небольших значениях. Это параметр fall -rise. Следующая ручка. Тоже не ручка модуляции. Тут у нас имеются дополнительные опции для кривой. Есть возможности зацикливания. Очень классные. Но давайте сначала рассмотрим Sustain 2. Он работает в связке с параметром fallrise. После падения значение параметра опускается не до нуля, а до значения второго удержания. Sustain 2. можно также сделать подъем до нового значения удержания, для чего опускаем основной уровень удержания. Мы слышим подъем. образом можно создавать довольно таки интересные кривы. хорошо теперь давайте рассмотрим функции зацикливания loop a зацикливание на фазе атаки оставим только ее это не будет работать пока не задействован параметр fallrise rise вот сейчас мы слышим зацикливание, замедлим. При минимальных значениях получаем очень короткое время атаки, возникает crunch-эффект, что-то вроде этого. Теперь давайте попробуем Decay Loop. Короткие значения дикой также дают crunch-тембр. Это режим повторения sustain, фазы удержания, и работает он также. Что по поводу фазы отпускания, релиз, она не имеет функции зацикливания. Но можно выбрать одно из традиционных значений, релиз. Чтобы понять это лучше, установим еще одну связь. Я использую кривую Envelope 2, чтобы управлять высотой тона осциллятора. Глубину модуляции установим в одну октаву. Мы слышим модуляцию высоты тона. Установим релиз первой кривой побольше. Слышно падение высоты тона со скоростью декай. Поднимаем релиз второй кривой. Без атаки, подъема и удержания. Мы не слышим никаких изменений высоты тона. А теперь выберем режим «Релиз 25». Сейчас слышно только один релиз. Но стоит поднять второй, и его тоже становится слышно. Я подниму релиз амплитуды, чтобы было лучше слышно. Релиз 50 это то же самое, но максимальное значение выше на 25%. И изменение высоты тона более значительное. Release 100 дает полный диапазон в одну октаву, если модулировать высоту тона. Сочетая различные типы кривых, можно придать звуку очень выразительную динамику. Хорошо, вот мы и рассмотрели дополнительные опции кривых. Осталось только рассмотреть последний параметр – масштабирование нашей кривой. Если он принимает положительные значения, тихие ноты будут иметь более сглаженную кривую, а громкие – более выраженную. Отрицательные значения переворачивают этот функционал с ног на голову. Но в этом нет ничего нового. Функции встречаются во многих синтезаторах. А вот если щелкнуть по плюсику – Перед нами открываются возможность масштабирования для каждого из параметров кривой. Причем так, чтобы в зависимости от силы нажатия, или в зависимости от высоты ноты, которая была нажата, все менялось. И это значительно углубляет возможности настройки нашей кривой. Все параметры работают аналогично. Рассмотрим для примера один из них. Добавим немного масштабирования нот для атаки. Увеличим атаку. Чем выше я нажму клавишу, тем длиннее будет атака, но это не затрагивает ни decay, ни состояния, ни релиз. Попробуем отрицательные значения. Теперь низкие ноты будут иметь большую атаку, чем высокие. Это продвинутые настройки масштабирования в зависимости от высоты ноты и силы ее нажатия. И последняя это крутизна каждой из фаз нашей кривой. По умолчанию это квадратик. Но есть еще linear и v-slope. Давайте попробуем линейный, послушаем декей. Я уберу sustain. Хорошо, это линейное поведение. Сравним с квадратик, с квадрик. Более экспоненциальное поведение, выражаясь простым языком, более резкое, быстрое, в отличие от линер. А в режиме v появляется дополнительный слайдер для контроля за степенью крутизны нашей кривой. В центре поведение линейное, влево мы смещаемся к квадрик форме, чтобы в крайнем левом положении получить экстремально резкую форму, а вправо наоборот кривая приобретает более выпуклые формы. Хорошо, подытожим. Мы рассмотрели все настройки модуля кривой в зебре. Временами было сложно. Поэтому давайте возьмем перерыв и в следующем видео займемся саунд-дизайном, используя то, что мы уже знаем о зебре. В этой серии создаем плаг звучания, актуальное в любых стилях современной электронной музыки. Это яркие отрывистые звуки напоминающее звучание гитарного перебора или с смычковых струнных. Начнем как обычно с пресета Initialize. Я создал последовательность аккордов. Давайте послушаем ее. Так звучит пилообразная форма волны пресета Initialize. И сейчас мы из нее получим плак. Я оставлю последовательность нот играть. Первым делом опустим сустейн до нуля. Dec около половины будет звучать хорошо. Изменим форму волны. А квадратная здесь будет лучше работать, на мой взгляд. Сделаем двойной голос и немного расстроивается поскольку это увеличивает громкость немного ее уменьшиваем возможно стоит добавить выше гармоник с помощью включения функции sync Я сейчас выключу первый осциллятор и добавлю второй с оригинальной формой волны. Сделаю ее на октаву выше. Также два голоса и расстрою точно так же, как и первый осциллятор. Добавлю эффект турбулентности. И еще один. Возможно, скрэмблер. общий уровень осциллятора и можем сделать его шире звучит очень насыщенно когда оба осциллятора играют одновременно поэтому добавим кросс модулируемый фильтр понизим частоту среза немного увеличим резонанс Перегрузим звук, следим за уровнями изолятора один и два. Звучит неплохо, но добавить еще немного хруста на верхах с помощью ручки фильтр fm хорошо мне нравится как звучит параметр офсет xmf фильтра и я назначу его на lfo1 Очень маленькая глубина и частоту уменьшим. В итоге получаем изумительное движение в стереополе. И самый важный момент управление частотой среза фильтра с помощью кривой Envelope 2. И опустим готов. Сейчас это больше похоже на благ на кривая делать похожим на плак по динамике я изменю тип фильтра на байст он дает самый четкий звук среди режимов фильтра чтобы Играть с оттенками длительности наших звуков переведем кривую 2 в режим V-Slope. Очень хорошо. Вот мы и синтезировали звучание плаг. Название, свое имя, описание. Ну и пожалуй на этом все. А теперь давайте рассмотрим многоуровневые генераторы кривой. Мы уже рассматривали ADSR в секции кривых. Суть многоуровневого генератора кривых похожа. Но стоит лишь разницей, что тут можно выбрать количество этих секций ADSR в итоговой кривой. Всего у нас 4 многоуровневых генератора кривых, и вот четыре вкладки для переключения между ними. Давайте применим простейшую модуляцию громкости первого осциллятора первым многоуровневым генератором кривых. И первое, что я покажу, это секция пресетов. Очень похожая на секцию пресетов осциллятора. Тут можно загружать существующие и сохранять собственные пресеты для многоуровневого генератора кривых. Отдельно от основного пресета. Давайте попробуем некоторые. Подпрыгивающая кривая, плак, щипковая кривая, очень быстрая двойная атака, прерывание, вырезание сильной доли, пошаговая, то есть очень клевые штуки составленные из последовательностей ADSR кривых. Здесь в редакторе многоуровневого генератора кривых можно преобразовать кривую. Давайте создадим другую кривую на вкладке MSEC2 и переназначим нашу модуляцию на Multistage EG2. Это достаточно просто, надо перетаскивать точки. Редактировать их можно тремя разными способами. В этом режиме мы перемещаем только одну точку, независимо от остальных точек. Мне этот режим видится наиболее удобным. Следующий режим смещает все точки справа от перемещаемой. Или можно щелкнуть по фону и начать его перетаскивать для масштабирования. Двойным щелчком по фону задается оптимальный масштаб. И крайний режим редактирования позволяет... Только вертикальные перемещения выделенных точек. Так что можно щелкать и перемещать, меняя значение точек очень быстро. используя Ctrl или Command э, вместе со щелчком для добавления новой точки. Щелкая по линии, можно ее искривлять, перетаскивая вверх-вниз и влево-вправо. Одиночный щелчок по линии позволяет ее выпрямить. Хорошо. Сейчас я щелкну и буду перетаскивать, устанавливая различные значения для точек. И давайте это послушаем. Проигрывание начинается с первого такта и зацикливается между третьим и шестым в области повторений. А после отпускания клавиши многоуровневый генератор проигрывает часть кривой, расположенную после области повторений. Это очень похоже на кривую ADSR, но тут мы имеем множество разных точек между отдельными фазами. Область повторений может быть изменена. Правый щелчок мыши по любой из точек, и мы можем установить ее в качестве начала области повторений или в качестве конца. Давайте эту точку установим в качестве конца в области повторений. По умолчанию кривая работает в режиме синхронизации с темпом, где каждый такт делится на 16 части. Попробуем поделить его на четверти. Теперь каждой цифре соответствует четвертная доля. Можно выбрать секунды для абсолютного времени. Независимо от выбранного режима, можно управлять продолжительностью каждой из областей кривой, с помощью регуляторов, расположенных здесь. Ручка атаки позволяет изменить длительность области кривой, расположенной до области повторений. Давайте ее замедлим. Ускорим. То же самое касается области зацикливания и релиза. Увеличим время релиза основной кривой громкости, и мы расслышим релиз многоуровневого генератора кривых. Эта ручка здесь предназначена для масштабирования получившейся кривой в зависимости от силы нажатия ноты. Так же как и для обычной кривой, высокие значения задействуют кривую полномасштабно, только для громких нот, для тихих уменьшая воздействие кривой. Установив эту ручку в отрицательное значение, получим обратный эффект. На этом, пожалуй, пока можно остановиться. Нам остался один всего параметр для рассмотрения. Это режим триггера. Сейчас он установлен в значение поля, что означает, что каждая отдельная кривая генерируется для каждой отдельной взятой ноты. Это может звучать достаточно хаотично, если не точно попадать в ритм. Попробуем одиночный сингл режим. В этом режиме кривая не перезапускается вообще. Каждая нота просто включается в текущую модуляцию. В последнем режиме, моно, кривая начинается сначала, перезапускается с нажатием каждой новой ноты. Я переключусь обратно в режим синглу. Чаще всего я использую именно этот режим. Хорошо, теперь рассмотрим набор функций доступных из контекстного меню фона. Я могу скопировать эту кривую и вставить ее в другой многоуровневый генератор кривых. Half-Size в два раза ускоряет кривую. И Double замедляет в два раза. Upside Down – интересная функция для создания вариаций. Unit Snap определяет привязку к сетке, если перемещаешь точки по горизонтали. По умолчанию это 4, но стоит отключить привязку, и мы можем свободно перемещать точки. Давайте вернемся к 4. Можно заметить четырехшаговое деления. 3 хорошо подходит для триоли деление такта на 3. 8 делит такт на 8 частей для более точного позиционирования. Value Snap это вертикальная привязка. Давайте покажу это на Multistage EG3. Назначим модуляцию на высоту тона. Попробуем создать пошаговый секвенсор. Глубина модуляции 2 октавы. 24. И поставим Value Snap на 24. Теперь мы имеем 24 части диапазона в 2 октавы. То есть один шаг увеличивает высоту тона на 1 полутон. А теперь уменьшим глубину модуляции до одной октавы 12. Я хочу создать пошаговое движение. Для более точного расположения точек можно изменять масштаб. Продлил область повторений до восьми шагов. А первая точка будет началом этой области. Отфильтруем наш звук. Это достаточно интересно. Я слышу что-то делает эту кривую уникальной. Я удалю несколько точек и получу медленные шаги. Подстроим кривую. Так можно создавать комбинации из шагов и портамента. И это только один вариант использования многоуровневого генератора кривых. Давайте промодулируем им еще частоту среза фильтра. Подытожим. Многоуровневый генератор кривых – это реально интересный модулятор для твоих звуков. Использую его для различных параметров, таких как SYNC или эффекты осцилляторов. Следующим рассмотрим секцию секвенсора арпеджиатора. Давайте рассмотрим вкладку арпеджиатора секвенсора. Я уже загрузил пресет Enchalize. Она делится на две части, левую с настройками арпеджиатора и правую, она отвечает за модуляцию. Рассмотрим левую часть в этом видео. Для того, чтобы заработал арпеджиатор-секвенсор, надо убедиться, что VoiceMod на главной странице переключен на арпеджиатор. Это все равно, что включить арпеджиатор. Сейчас я нажимаю на ноту, и мы слышим арпеджио. Желтые и красные светодиоды подсвечивают текущий шаг на арпеджио. Здесь можно выбрать частоту арпеджиатора. Попробуем четвертную длительность ноты. 16. -ю. Следующая э, опция определяет очередность взятия нот. Переключусь на одну ноту в режиме Buy Note. Арпеджиатор сам определяет очередность. Я нажимаю верхнюю ноту первой, но все равно движение идет снизу вверх в режиме Ice Plate она зависит от того, в какой очередности были нажаты ноты. В режиме Bino, неважно с верхней или нижней ноты я начинаю аккорд, арпеджио будет играть в направлении, указанном в меню Art Loop. Если я выберу Backwards, движение будет нисходящим. С какой бы ноты я не начинал. Есть режим forward and back, в котором ноты идут вверх и вниз. И back and forward. Но у меня такое ощущение, что он не отличается от предыдущего. Но попробую самостоятельно. Возможно, это только у меня. Он не работает ниже диапазон октав при нуле это диапазон в одну ноту выберем один и добавится нота на октаву выше выберем 2 и в последовательность будут включены две ноты на одну и две октавы выше Это хорошая функция для тех кто не является профессиональным клавишником по умолчанию у нас 8 шагов, но мы можем увеличить их максимум до 16. Это количество не помещается на экране, поэтому первый проход проигрывает первую половину, а второй – вторую. Последняя опция требует объяснения оставшихся функций арпеджатора. Здесь у нас есть 4 разных поведения для каждого шага. По умолчанию проигрывается следующая нота арпеджио. Послушаем еще раз. Сейчас это всего лишь повторение двух нот. В режиме same шаг повторяет ноту предыдущего шага. Установим несколько шагов в same и послушаем снова. Я думаю, сейчас повторения слышны более отчетливо. First проигрывает самую первую ноту последовательности. Установим те же шаги в режим First. И Last перепрыгивает к последней ноте последовательности. Хорошо. Вернем все в next. Следующая строка определяет длительность каждого шага. По умолчанию это шестнадцатая доля. Но я выберу восьмую. Двойная длительность. Изменим несколько шагов на двойные длительности. Три увеличит длительность в три раза. Это как восьмушка с точкой. И 4 увеличит длительность нот в четыре раза по сравнению с оригинальной. Так можно изменять длительность нот. Следующая строка это настройка прерываний. Цифра здесь определяет штрих, характер взятия ноты. Выставим 0 это очень короткое нажатие. Соответственно 2 в два раза длиннее. Попробуем выставить разные значения для нот, кроме пятерки. Пятерка меняет значок ноты и обозначает залегованную ноту. Я сделаю следующую за ней ноту длиннее, чтобы было лучше слышно. Добавим несколько залегованных нот. Есть одна фишка, которую тут можно реализовать Она как раз связана с залегованными нотами И последней нерассмотренной функцией слайд. Если включить ее, можно создать плавный переход От одного шага к другому Но только для тех нот, которые залегованы И чтобы его услышать, нужно добавить глайд на основной вкладке. Сейчас можно услышать плавный переход. Следующая строчка Voices. По умолчанию это один, то есть моно. То есть только одна нота на шаг. Но можно изменить положение дел, выбрав до 6 голосов максимум. Увеличим количество голосов для некоторых нот. Я небольшой фанат для данной функции, но Иногда можно использовать ее. Наконец можно транспонировать каждый шаг до 12 полутонов вверх или вниз. Я оставлю первый шаг на той же ноте. Изменим несколько других шагов. Маленькая клавиатурка позволяет видеть ноту, на которую мы транспонируем шаг. Или можно запомнить цифровые значения. Хорошо, мы рассмотрели секцию арпеджиатора-секвенсора. В следующем уроке рассмотрим его правую часть, состоящую из двух секвенсоров-модуляторов.